Привет, студент! Хочешь услышать последние новости студенческой жизни, собранные специально для тебя командой Универньюз? Тогда садись поудобнее и смотри внимательно, мы начинаем. С тобой Петрова Дарья, и сегодня ты увидишь. Кто мы есть на самом деле? В КФУ обсудили российский народ как нацию. Каким должен быть истинный журналист? Профессиональные качества развивают в лаборатории Ильшата Аминова. Согласитесь, очень сложно предсказать будущее нашей страны. Это настоящая тайна, спрятанная за сотню замков. Но ключ к ней все-таки существует. И этот ключ – национальные интересы России. Каковы же они? Узнаешь в нашем следующем сюжете.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 На сегодняшний день общее количество государственных служащих Республики Татарстан составляет 5885 человек. Из них будут выбраны 12 человек, достойных носить звание лучшего государственного гражданского служащего. Подробнее о конкурсе узнаешь далее.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 Руслан Уразаев, Универньюз. О чем рассказывает всемирная сеть сегодня, предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике веб News. В Казани стартовала студенческая регата. Соревнования погребли на байдарках и каноя, академическим дисциплинам и лодках дракона завершат грибной сезон этого года.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 Отопительный сезон в Казани стартует 19 сентября. В первую очередь тепло будет подано в объекты здравоохранения, детские, дошкольные образовательные учреждения. В новом учебном году продолжила работу лаборатория Ильшата Аминова, генерального директора телерадиокомпании «Новый век». Нашим зрителям он рассказал, какими качествами должен обладать телевизионный журналист. Смотри следующий сюжет и узнай, можешь ли ты быть настоящим корреспондентом.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 Второй год подряд Казанский государственный энергетический университет в начале учебного года презентует новое общежитие для студентов. В этом году после капитального ремонта открылось общежитие номер один 1982 года постройки. 15 сентября прошло открытие общежития Казанского государственного энергетического университета. Студентам тут же представили все новшества их отремонтированного жилья. Другие и времена другие. Но самое главное, берегите ваш дом, потому что у вас такой теплый, комфортный, уютный, чистый. Самое главное, здесь огромный труд вложен людей, которые за три месяца привели в порядок это общежитие. Из общежития было вывезено около 900 тонн строительного мусора. Менее чем за три месяца капитального ремонта в старейшем общежитии Энергоуниверситета созданы условия для проживания студентов не хуже, чем в комфортабельной высотке общежития КГУ. Предполагается, что 90% нуждающихся в жилье иногородних студентов будет проживать в трех общежитиях энергоуниверситета. Все помещения оборудованы новой мебелью. В кухнях общежития появились новые гарнитуры, холодильники и плиты. Кроме того, оборудована комната самоподготовки и современная прачечная. Все продумано для комфортного пребывания обучающихся. Энерго-ТВ специально для Универньюз. Вот и все новости на сегодня. Не переживай из-за капризов погоды и постарайся не заболеть. До встречи!